Всем привет, с вами Макс Риск. Вот видите, новый рак, э, новый краб. Значит, на что он способен? Сейчас, сейчас посмотрим. Итак, э, хорош. Вообще, я не в курсе, я же не официальный, но все таки можно посмотреть его. Он э, дальний, очень дальний. Он очень медленный еще, да? Он прям как танк. Мне интересно, а он подходи по воде или нет? В общем, не пока что пишите в комментариях рак по-моему, он как и Крокодил Дона, но Крокодил Дона сильнее, чем Краб Там уже будет показываться Так, за сезон, ну, спасибо большое, спасибо большое Давно не заходил, из-за того, что Ну, вы знаете О, сколько наград Окей, окей, ну так нужно узнать Они уже добавили Или же нет, <кхм> как по моему моему мнению еще не добавили Давайте проверим по-моему не добавили да не добавили но все-таки есть там краб так что если кость себе такого краба ставь лайк подписывайся на youtube канал и мы узнаем как бесплатно получить краба так ну конечно еще откроем ссылочки о еще одно обновление воскресательный знак а ну-ка разработчики про меня не забыли вот эти эти вот алмазики ну еще пожалуйста разблокировать у меня есть дискордом который там зашел я не могу зайти, то есть, да, уже не могу зайти. Ну, я зато в другие игры могу зайти. Кстати, мы уже другие игры сня, снимаем, потому что там тоже разработчики постарались, они мультфильмы фильмы делают, Очень даже качественные. Ну, как, ну, не так уж качество. Маленькое, зато оригинальное. Они тоже молодцы. И вы, конечно, зубастерим. Зуба игра, молодец, да? Так, сейчас зайдем, посмотрим. Не забыла про меня зуба. Да, типа того опрос зуба. Й-мое, <смех> забыла про меня. Ну как так, просите зубастеров? Так, значит, почитаем. Посоветуйте, как нам улучшить наш зоопарк. Угу, улучшить наш зоопарк. Ну, в общем-то, мне было уже идейки. Ага, перекидывать на сайт. Ну давайте посмотрим. Facebook. Угу, интересно, просто интересно. Я там Facebook писал разработчикам, а вообще их игнор какой-то. Полный игнор. Не, ну там был не некоторые. Я уже показан, на видеоролике можешь посмотреть. Все. Блин, мне не хочется в Facebook заходить. Когда закажут, я подбежу ошибки. Эм... В общем, подвох. Так, примерно через 10-15 минут заполняется, анкету займет. Ну, я бы не хотел анкету занимать. Ну, что он такого интересного? У меня дадут призы. Сначала дайте алмазы. Алмаз где? Ваш уч участник в этом исследовании полностью добровольно. Полностью добровольно. Слышали? Добровольно. То есть я уже не добровольный? А если я, напишу, я стану добровольным? По-моему, нет. Я уже накосячу там, да, спаме там в Дискорде. Ну, не так уж и много было спама. Ну, что же такие? Добровель. Добровольно. Все, меня понимают, друзья. Нет никаких, нет никаких предсказуемых рисков. Но есть такой риск. Бан. Да, серьезный риск. Блин, макс, риск. Все. Как-то я не хотел бы читать. Мне просто больно. Всем удачи, всем пока.